Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто планирует свою спальную комнату сделать зеркало с подсветкой, да еще и сэкономив на этом деньги. Приятного просмотра! что я сейчас делаю у меня вот такие э, две есть петли уши на которые я буду зеркало подвешивать я мог просто петли поставить получается на э, плоскость поверхности но тогда у меня от стены был бы зазор стена у меня идеально выкрашенная оштукатуренная шпатлеванная то есть <coughs> никаких зазоров мне не надо при условии того что когда я буду заходить в помещение у меня будет просматриваться сторона вот это вот торцевая, получается, сторона. Чтобы зазоров не было, я просто вот эти уши заглубляю на толщину металла в плоскость с моей подложкой под зеркало, чтобы она не выпирала. У меня дремель-бормашинка, у кого-то, соответственно, может быть, есть фрезер. У кого нету ни фрезера, ничего, возможно, будет стамеска, сверлышки, все прочее. Это реально можно сделать руками, просто... Я привык к себе упрощать работу и покупаю различные инструменты, которые мне хочется покупать, который мне, соответственно, нравится. Под одно ухо я сделал полностью углубление, сейчас буду делать по второе. Я заглубил уши, сейчас у меня они находятся чуть ниже, чем плоскость, потому что у меня есть еще шляпки у саморезов. Чтобы они стену мне не скоблили, я, соответственно, заглубился чуть пониже. У меня есть питание у этого зеркала, так как оно с подсветкой, оно выходит из стены. От верха зеркала это порядка 30 сантиметров вот в этом участке, оно у меня выходит. Там у меня ШВВП кабель 2 на 0,75. И мне этот кабель, это питание уже вывод 12 вольт, мне этот кабель надо протащить вот в этот участок, получается, к самому радиусу. Для чего? Для того, чтобы подключить светодиодную ленту. Кабель, соответственно, в этом участке... Я проложить просто так не могу. Под него я тоже сейчас бормашинкой отфрезерую паз, в который у меня проложится кабель, когда я буду монтировать зеркало непосредственно на стену. Все, я завершил со всеми фрезеровками. Если их так можно назвать. Следующим этапом я буду по периметру приклеивать светодиодную ленту заранее выбранной температуры. Она у меня будет теплая, 2700 кельвинов. И, соответственно, заранее я выбрал мощность. Перед приклейкой светодиодной ленты я буду обезжиривать. У меня здесь ламинированный ДСП. Мы его закромили в цехе чтобы все у нас было аккуратненько. Сейчас я эту пыль и те составы, которые могли попасть на него, уберу. И буду приклеивать ленту светодиодную. Единственный момент есть во всей этой истории, именно в приклеивании светодиодной ленты. Я по жизни перестраховщик, поэтому я буду приклеивать светодиодную ленту не только на ее контактный клей, который нанесен, с обратной стороны светодиодной ленты, но и на суперклей. Я, как правило, использую космофен. Объясню почему. При нагревании лента или вот этот липкий состав, который с обратной стороны находится, он может отходить. И у вас, если лента отойдет от диаметра круга, к примеру, да, или от прямой плоскости, неважно, куда вы ее клеите, то она начнет немножко вот так вот горбиться. Вот. И когда у вас идет рассеивание прямо на стену, ну, к примеру, без, без зазора, да, и у вас полностью засвет на стене, он будет вот так вот оттеняться, вот, этой, вот, вот этим бугорком у вас просто будет оттеняться. То есть задача, чтобы она максимально была равномерно по кругу распределена без всяких вот таких последствий. Поэтому я буду перестраховываться просто клеить. Вы можете не клеить. Хозяин, как говорится, барин. Вот смотрите, у меня сейчас стыковка пришла вот в этот участок. Что я буду дальше делать? Я обязательно пропаяю вот эти две ленты между собой. То есть в круг я их замкнул И отсюда у меня пойдет питание. То есть питание отсюда пошло по вот этому каналу и вот сюда. И лента будет гореть равномерно. Сейчас я пропаиваю ленту. Я ее замыкаю в круг. То есть если здесь у меня было начало ленты, она у меня пришло сюда. И в этом участке ленту между собой я спаиваю. Делаю это для того, чтобы не было в зоне стыка, Ощущение, что вот этот участок, это и есть конец той самой ленты. Это особенно заметно, когда вы работаете не на коротких лентах, участках, да, а когда вы работаете на лентах длиной 5-10-20 метров, когда вы ее всю цепляете в круг, если вы не спаиваете в конце, то она будет э, очень заметна по угасанию ленты к концу участка. Чтобы этого не было, я, несмотря на то, что у меня здесь всего 3 метра ленты, я все равно ее пропаиваю. Я сейчас участочек этот покажу, как у меня получился. И здесь вот я заглубил, поставлю... Клемную колодку для чего? Для того, чтобы зеркало было все-таки съемное. Потому что на стене тот провод ШВП, который у меня заложен, он, соответственно, вмурован в стену. Чтобы можно было снять, в случае замены стадиодной ленты заменить. Если будет такая необходимость, я на самом деле в этом очень сильно сомневаюсь. Здесь я также космофенчиком подклею, чтобы у меня провод под нагрузкой не шел в плане, чтобы его не оттягивала Немножко подклею, он будет всегда в состоянии покоя, без нагрузки, за счет того, что есть здесь клей. Еще я приклею для того, чтобы когда я буду снимать зеркало или навешивать, чтобы у меня просто от светодиодной ленты, вот эти контакты, которые я припаял, они у меня не отпали. За счет того, что будет провод в этом участке приклеен, лента у меня будет оставаться в покое при Снятие и навешивание зеркала обратно. Вот смотрите, я проволок сейчас дергаю. За счет того, что он у меня приклеен, он, соответственно, никак не оттягивает светодиодную ленту. И контакт, где у меня спайка, он, соответственно, держится надежно. Казалось бы, у меня тыльная сторона, а именно подложка под само зеркало готова. Светодиодная лента наклеена. И можно, в принципе, наклеивать зеркало и ждать, когда оно у нас отстоится в горизонтальной плоскости, чтобы оно не сползло, и навешивать зеркало. Но в моем случае у зеркала я буду заходить, зеркало будет от меня с левой стороны и вот этот зазор в 16 миллиметров, а именно толщину ЛДСП, будет просматриваться светодиодная лента, а именно сами диодики. Я этого не хочу. Соответственно, я взял вот такой вот рассеиватель. Это рассеиватель от а, алюминиевого профиля под светодиодную ленту. И сейчас этот рассеиватель я просто буду по кругу вот этого зеркала приклеивать на а, секундный клей. Все. Если вдруг, когда-нибудь, лет через сто, мне придется заменить эту светодиодную ленту, я просто оторву нафиг этот рассеиватель. Он стоит порядка рублей. Честно говоря, не помню, может быть в районе 100 рублей. Я его оторву и заново все переделаю. Но я думаю, если честно, лет через 100 мне вообще будет пофиг на это зеркало. Поэтому сейчас просто беру в круг, он хорошо загибается, то есть радиус смотрите у него какой. А у меня диаметр вот этого получается, вот этой заготовки у меня 90 сантиметров. Вот. Профиль двухметровый, точнее рассеиватель. Я сейчас его буду приклеивать. И за счет этого у меня не будет видно вот этих диодиков. То есть пикселить у меня не будет. И свечение по стене пойдет ровное. Я вам сейчас хочу показать. Вот на текущий момент без рассеивателя диоды видно. Если ставим рассеиватель, то они уже становятся за рассеивателем. И так явно они не видны. Соответственно в этом участке свет просто пойдет рассеянный. И как я уже сказал, пикселить ничего не будет так, более закончено смотрится, скорее всего, зеркало, нежели без рассеивателя. Подложка полностью готова, лента смонтирована, рассеиватель также. Сейчас обезжириваю поверхность, на которую буду приклеивать зеркало. Все, сейчас просто беру, я взял титан, профессионал для зеркал и стекол. у меня свес получился по четыре с половиной сантиметра с каждой из сторон собственно говоря все сейчас ждем полного высыхания того состава который я нанес.